Всем привет, с вами Соник, сегодня Брал Старс. Да, ну, возможно, кто-то и не знает, но клуб был разгромлен, уничтожен. Так что, если вы води водили код, который был в описании под прошлым видео, то он уже не рабочий. Лучше не водите, потому что мы вот пере перевозродили клуб. Посмотрите перевозрождение здесь вот это мой второй аккаунт это такое глобальное событие перевозрождение клуба шляпа будет круто так сейчас идем на другой аккаунт вот так вот захожу на тебе аккаунты Молокаут, ну, как, как -то -то сижу, чтобы Может, была лучшая защита, понимаете? Но там плохая защита, значит, очень хорошая. Вообще. <с> Но, так что, вот вступайте вот сюда, блин, вступайте вот в этот клуб, обязательно, вступайте. Вы, конечно, хотите его быть сам... в клубе. Извините, то, что так давно не было, я ну, записывал видео по, по играм, просто времени нет сейчас. Вот кое-что готовлю для вас, кое-что готовлю для вас кое, для вас с, кое с кем. Когда уже это приготовлю, то уже, то уже будут видеоролики уходить почаще. Так что видео коротенькое, не будет тянуть на 10 на кучу минут, кучу квестов которые я наверное проходить не буду, лучше в следующий сезон не пройду, не хочу да, проходить, хотя может пройду некоторые. Еще будет открытие боксов, обязательно, весь брау соберу, это в конце сезона. Будут видео, по, если тоже не там, и другим играм, стараюсь другие игры по почаще выкладывать на Браула, только ну я, я стол на Брауле, ну ладно, в общем, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, Хорошо, в общем, поставь, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, И с вами был я, Соник, всем пока! Всем все пока.